Терпим или живем. Война в Украине. Сейчас я больше говорю для своих земляков, для украинцев и украинок. Украинцы, мужчины, которые на фронте, у них выполняют святой долг. Украинки, которые на фронте, они тем более выполняют святой долг, потому что стали на защиту своей родины. А вот те, кто дома, те, кто уехали, те, кто принял решение остаться, вы просто ждете, пока закончится война. Вы ждете победу, вы сидите в соцсетях и продолжаете пустить друг друга информацию разную. Поймите такую штуку. Войны были, есть и будут. Я давала эфир 6 видов управления людьми. Что такое информационно-психологические операции? Вы также видите, что сейчас в Инстаграм, не знаю, почему не загрузилась, там в Facebook, на Фейсбуке на бизнес-страничке загрузились сторисы, где я нашла эту информацию. Она приходит сама сейчас. В Украине больше всего газа, в Украине больше всего нефти, причем старой, хорошей нефти которые нет, столько нет на Ближнем Востоке. И это дают эксперты иностранные, даже не наши. Кому выгодно, что была эта война, уничтожение людей? Подумайте сами. Я не политик, я просто человек, который отслеживаю и смотрю, что происходит в то ли в личной жизни свое, себя, то ли своих учеников, то ли что происходит в мире и я задаю вопрос так меня научили а кому это надо кому это выгодно и поэтому те кто сейчас прилипли к экранам сидят и ждут что закончится война друзья она будет столько сколько надо убьют столько людей сколько надо чтобы решить цели тех кто это задумал я не буду лезть в эту политику сейчас для этого есть специалисты я учу людей критически мыслить я учу людей рассуждать здраво и если те кому выпала героическая судьба защищать родину и они защищают они подошли к своему рубежу когда нужно уйти из этой жизни достойно те кто теряют Наша с вами задача матери, жены, да, приносить это мудро, это непросто, я знаю, потому что сама потеряла сына. Но те, кто остались живы, наша с вами задача просто-напросто быть людьми думающими, просто-напросто заниматься собой, развиваться и учить, учиться быть личностью. Именно поэтому на сегодняшний день я создала курс «Возроди себя заново». И вы видели в сторис, вы видели, просто выкладываю в виде статьи, как люди меняются, меняют свое отношение к себе, убирают у себя жертвенность, страх. Потому что, смотрите, Украина – это страна с огромными возможностями что с газом и нефтью, которую я сейчас сказала, что с человеческими ресурсами. Но за огромное количество лет в историческом ДНК отложена жертва, жертвенность. То есть люди не развиваются. Они занимаются в основном, я не говорю, что все, большинство своем, они не учатся критически мыслить. Они не так, как хотелось бы, не ходят на тренинги, не качают свой мозг, потому что вот смотрите, сегодня провела три консультации. Сегодня воскресенье. Да, надо было бы было отдохнуть. Но я люблю свою работу, и у меня сейчас много консультаций набралось, и поэтому я хочу успеть как можно больше дать пользы. И вот три консультации. Одна консультация женщина, которой 62 года. Она как, как я по возрасту. Мне 63, ей 62. Она старушка, понимаете? Я на нее смотрю, у меня сердце кровью обливается. Она старушка. Да, я сейчас поставила фильтр, я чуть-чуть свежее выгляжу, потому что на Инстаграм есть возможность поставить фильтр. Но речь, быстрая приключаемость нервных процессов, вы понимаете, о чем я, да? Э -э, мышление более продвинутые, результаты, которые… <-�a> <schizophren> Спасибо большое. Результаты, которые я получаю и вам демонстрирую, это говорит о том, что я над собой работаю. И я моложе. Молодежь, с которой я работаю, встречаюсь, общаюсь, говорит, что вам правда за 60? Я говорю, да. А почему? Да потому что я работаю мозгами. Я работаю телом, я работаю душой. Так вот к чему я? Пришла женщина, образованная. Недавно ушла на пенсию. Учительница. Два года... Она э, является нянькой своего внука или внучки. Дочка работает с утра до ночи э, в компании, потому она ей помогает. А что же делает взять взять в школе физкультурник. Ну, на войну он не пошел, на грани за границу он выехать не может. Бабушка с ужасным зрением, который там очень тяжелое зрение, пришла в эту программу, чтобы прокачать себя и убрать у себя вот эту жертву, потому что она жертва. Она жертва рабыня, дочка ее жертва рабыня, зять, который работает физкультурником в школе, не может себе позволить найти такую работу в интернет, чтобы зарабатывать достойные деньги, обеспечить теще достойную ее отдых, чтобы она отдыхала, Снять квартиру, чтобы жить отдельно, и семью обеспечить. Они живут в семье, в, одной, в одном доме вместе с пожилыми родителями. То есть, к чему я это говорю, ребята? Мы с вами и до войны были жертвами, ленивыми, мы детей так воспитали. И сами сейчас, на старости лет, не живем своей жизнью, потому что продолжаем множить ДНК жертву. Все просто. Но мы седемо, оседемо перемоги вашу дивизию. Понимаете, вот к чему я в каждом посте, в каждом видео об этом говорю. В итоге, к чему я? У каждого должна быть своя цель. У каждого должно быть свой выбор и ответственность за, них, за него. Спасибо вам огромное за то, что пишете комментарии и пишете благодарности. У каждого должно быть. Написано тысячи вашу дивизию желаний на бумаге, потому что если вы ничего не хотите, вам запретили. Вы живете как в загородке, как бараны, как я когда-то жила. Нас приучили жить правильно, правильно. Правильно это кто сказал? Это по чьим правилам? И вот в этом круговороте жертв, отсутствие «я» позиции, отсутствие смелости новое сделать, отсутствие вып вып выполнить свою миссию, свое предназначение сделать что-то новое, страх сделать новое, потому что осудят, потому что а что скажут, а что скажут люди. Жить в две семьи, пожилые родители, муж, женой и ребенок – как кайдашева семья в одном доме или в одной квартире? Вы чего, ребят? А вы говорите про войну? Войну мы ожидаем, когда придет победа? Еще раз повторяю, в Украине больше всего... Больше всего... Я так уселась на диване, думала, поудобнее, не получится. Больше всего газа, нефти, чем в Восточной чем, чем на Ближнем Востоке. Вы услышали меня, нет? В и в Инстаграме, на бизнес-странице, там загрузилось, загрузились эти сторисы и данные от экспертов международных. В Украину давали денег, немеренное количество для реформ, они воруются. И во время войны тоже воруется все. Я не против правительства. Я за то, чтобы мы с вами думали головой, что вы можете изменить и сделать, чтобы вы жили по-людски. Выпала возможность уехать за границу. Пошите, работайте. Учите язык. Да, что скажут, не думайте, скажут только жертвы. Это точно. Выучить язык, Учите. Боитесь сказать, говорите, плохо говорите, говорите. Я помню, как я первые два месяца вообще боялась рот открыть. Сейчас что-то говорю по-английски, и что-то, а бы, а бы что-нибудь. Ну, меня понимают. Ну, как дальше будет, конечно, буду работать дальше. Сегодня одна из моих учениц, была задача такая. У нас там много практик, техник, техники благодарности, техники. Вот сегодня была техника на коммуникацию 3.3. Нужно найти за один, три дня подряд, познакомиться с тремя мужчинами и с тремя женщинами новыми, вообще чужими, вообще левыми, как говорится, познакомиться и завести с ними контакт. Эта тема коммуникации самая страшная для всех нас. Мы уезжаем за границу, мы боимся, потому что не знаем языка, потому что новые, новые правила, новые люди и так далее. Вот я живу сейчас в Англии, здесь очень хорошие условия для жизни, люди нам помогают. В основном 99% нам доверяют, верят и поддерживают. Но мы жертвы, мы боимся, мы боялись дома, и мы боимся тут. Я до войны объездила пол мира за счет своего онлайн-бизнеса. Но мне как-то было проще, я знала, что надо английский учить, потому что ну, немецкий – это хорошо, я в школе, в университете учила, немножко там его знаю, как бы можно было продвинуться, если бы в Германию поехала, изучила бы его, но я выбрала Англию. Потому что, ну, были на то причины, почему я выбрала Англию. Во-первых, страна лучше поддерживает нас, украинцев. Во-вторых, я хотела язык выучить, потому что я думаю, что я его никогда не выучу, если меня никто не, не пнет. Вот вот сейчас меня судьба пнула. Так вот, мы были рабами, мы боялись, и сейчас мы боимся. Вот нас сейчас война толкнула, а мы все боимся сказать, завести контакт, поблагодарить, сделать комплимент. Мы боимся, мы язык в одно место засунули и боимся. Так вот, смотрите, нету бедных людей, искусственно созданных. Бог не создавал богатых и бедных. Бог создал людей одинаковыми. Только те, которые родились в богатых семьях, они получили больше опыта, больше ну, навыков там им передавали. А бедным людям, те, которые из семей, где говорили, да кому ты нужна, много хочешь, мало получишь, где приучали к работе, где заставляли с детства трудиться, зато мы выросли трудолюбивыми, но мы остались в своей тюрьме, в загоне в своем. Так вот, вот эти 30% ответственности э, за воспитание ребенка на родителях, а 70, ребята, на нас самих. Поэтому, если вы Понимаете, что 70% и ваши родители вас так гнобили, но они хотели как лучше. Они не знали, как, как правильно. Они думали сохранить вам жизнь, потому что у них у самих им дали такую программу. Так вот, если эти люди, наши родители, так нас гнобили, там у многих недолюбленные, там, там доказывали, били, а мы же хотели любви в детстве, да? потому что у нас очень много этих детских психотравм. Так вот, теперь запомните, Человеческая жизнь становится такой, какой человек сам ее сделал. И наша ситуация вообще же любая ситуация, любая трудность жизни это война с этими страхами. Я тоже боялась, зараз я на курсе уже не боюсь. Спасибо большое. Спасибо большое, Любашечка. Так вот смотрите. Сейчас, мои дорогие, война показала всем, что идут. Громадные перемены. В Украине сейчас или сметут эту коррупционную власть и все эти остатки, вот этот гнид, гнид, которые сидят у власти и воруют и деньги, и, и оружие продают, и там люди гибнут, а они там черти что творят. И об этом информации полно в интернете. Я думаю, не, я вам не открыла погоду. Кто это понимает, поставьте семерочку в чат. Почему я даю информацию шесть видов управления людьми, там про Крым, про какая вам раз, вы услышали, а теперь берите себе, ставьте цели, работайте над собой, потому что если вы не будете работать над собой, не будете ставить свои цели, не будете заниматься собой, да никому мы не нужны, поспоймите». Ни стране мы не нужны больные, хилые и несчастные. Ни вашим бли близким, детям и вашим там, родным и так далее. Никому мы не нужны больные, хилые и несчастные. Все хотят иметь рядом с собой красивую женщину, ухоженную, если это муж. Умную, мудрую маму. Дети хотят гордиться своими родителями, особенно если они уже пожилые. А не сидеть и нянчить на старости лет, понимаете? Какое нахрен нянчить? 21-е столетие у матери заканчивается роль матери, когда дети пошли уже в самостоятельное плавание. Мать должна с детства приучать детей быть самостоятельным и отвечать за свои поступки, а не служить. Она закончила, вышла на пенсию, выучила таких же детей, рабов, как сама рабыня. Теперь она продолжает эту рабскую ДНК-программу воспитывать ребенка или там, помогать своим внукам. Да мы нарушаем законы Божьи. Потому что главная заповедь, смысл жизни и миссия женщины на земле – быть счастливой самой. Потом, на втором плане, мужчина, если она его хочет. И только потом дети. Это не миссия женщины – родить детей. Мы не собаки, чтобы рождать собачек, маленьких щенят. Мы люди, мы рожаем ребенка, чтобы дать ему навыки, Навыки, которые сами научились, мы же передаем программу. И чем больше осознание родителей, тем больше учатся сами, тем больше они ребенку передают правильную программу. Времена ведь другие, это же не иначе Лавыцких, Кайдашева, семья. Кто живет с родителями сейчас? Кто позволяет родителям, э, кто, к, зачем родители позволяют, чтобы дети жили с ними? Или почему дети взрослые живут с родителями? Вы, вы даже себе представить не можете, как это же психологический инцест. Кто слышал про инцест, поставьте пятерочку в чат. Потому что психологический инцест – это нарушение, это, это не хайдашева семья, услышьте меня. Каждый взрослый человек, зрелый, должен уйти из гнезда и заниматься своей жизнью. Мать рожает не для себя, это не, это, не цып, это не собачка, которую нужно выгуливать. Это взрослый человек, которому нужно дать дорогу, отпустить его, пускай идет дальше сам. Сможет – пойдет, не сможет – не пойдет. Это его выбор. Спасибо большое. То есть, смотрите, вот про женщину, которая 62 года, пришла на консультацию. «Бабушка, развалюшка старенькая!» Если вы меня слышите, пожалуйста, не обижайтесь. Я думаю, что вы будете слушать этот эфир. Просто я специально это говорю открытым тестом, чтобы встрепенулись. И пока вы живы, что-то можете изменить. Мы сами вырастаем в рабских, в рабских программах, нас загоняют в загоны, и мы также воспитываем детей. И вот таким же образом это идет ДНК поколения уже тысячелетиями. Сколько там лет, 300 или 400 лет нас уже держат в этом, в этом рабском нашем? Никак не дают развиваться. У нас даже гимн «все не умерла Украина». Я уже говорю об этом лет 10 назад, говорила своим, когда работала в разведке. У нас даже гимн, гимн Украины «все не умерла Украина». Не як не умре. То есть, я к чему говорю? Только от каждого из вас максимально, чем больше вы будете заниматься – много хотеть, делать, отвечать за свои поступки, делать то, что вам страшно, идти в священную рану, потому что сила в боли. Вот то, чего мы боимся, вот это является нашим ростом. Вот вы доходите за границей, вы боитесь, а вы идите. Я помню, приехала первые дни, ничего не вижу, ничего не понимаю, не слышу, не... без телефона, без знания языка. Пошла, тут еще блужу, все везде написано на английском, боже. Но я специально это сделала. оставила телефон дома. Я специально пошла на этот страх. И чувствую, что я пошла, значит, вышла из, из магазина и заблудилась. А уже вечерела. А я же это близорукая. А у нас это куриная слепота у близоруки. Кто это знает? Поставьте, я знаю. И когда темнее, ты уже там хуже уже там ориентируешься. И я понимаю, что я заблудилась. Ну что делать? Страшно. Я подхожу, идет какой-то парень. Молодой, я excю, спрашиваю, где тут маркетинг? Этот господин супермаркет. Ну вот супермаркет <laughs> на любом языке. Он мне показывает нами, ну, жестами показывает, невербалик. <laughs> И я нахожу снова этот магазин, потом спокойно по нем уже вспоминаю, как я ждать ей домой. То есть, к чему я говорю, мы с вами должны сами искать страх. Там, где страшно, туда идти. Не ждать, пока нас заберет чего-то, заболеет что-то, пока придет какая-то серьезная ситуация. Благодарить за каждый день, людям посылать благодарность, благодарить тех, кто приходит, особенно тех, кто делают больно, особенно родителям. это мы проходим в курсе возврати себя заново. Поэтому те из вас, кто постарше, которые пришли в курс и просто вашу мать наблюдают только и не делают. Так вам и надо. Ничего у вас меняться не будет. А те, кто еще не пришли, вот смотрю, кто пришел, подписался в Фейсбуке, в Инстаграме, выражение такое прямо жертвы. Что-то там кликае, че не кликае. В каждом посте есть ссылка на курс. Сейчас курс стоит всего 35 долларов. Я его постоянно обновляю. Будет три модуля. Сейчас желания, цели, самооценка, прокачка своих страхов, убеждений, потом будет конкретно про коммуникации, потом третий модуль будет деньги. Весь этот три модуля, огромная программа с большими, серьезными техниками, которые у людей меняют мышление, люди увеличивают доходы, находят свою любовь, потому что я уже 11 лет работаю в онлайне только. Она будет стоить 350 долларов. Вся программа. Но зайти в нее... Потом через, из одного модуля в другой будет намного проще, будет оплачивать небольшие деньги. Поэтому выгодно зайти в первый модуль и пройти его базовый, научиться хотеть цели ставить, держать фокус внимания и так далее. Так вот, слушают, наблюдают. Где-то 8 тысяч подписчиков за месяц пришли, пришло на Facebook страницу, около 8 тысяч. Бывает, иногда пишут, какой-то умничают. Но, слава богу, реже, потому что я быстренько посылаю. Немножко попереписываюсь и посылаю. Потому что жертвы, которые не понимают, что они сейчас их зацепили, то, знаете, людей цепляет то, на что они реагируют, что их цеп то у них торчит. Вот у них торчит комплекс самооценки заниженной, вот они и... Пишут что-то, вот умничают. Вот вам бы лучше говорить, вот вам бы научиться риторике. Да кто ты такая, кто ты такой? Вообще, выйди, покажи, я у тебя поучусь. Но человек сидит, у него там закрытая страница. Котики-собачки, мета-сообщение, кого? И мы ждем победы, понимаете? Так вот, я снова начинала с того, что Украина одна из самых богатых ресурсных стран в мире. По человеческим ресурсам, если вы сейчас пробудитесь и не будете просто наблюдать и стонать и ныть, что война закончится. Война закончится, но она будет, вам толку от этого будет никакого. Деньги, которые отправляются, помощь, которая отправляется, она деребанится и, и ворует большей частью. Ну, больше не больше, но большой процесс. И об этом информации полно в интернете. То есть вы будете наблюдать и будете ждать победы? Или что? Или будете заниматься собой? Еще раз повторяю, если нет внутренней войны с собой, Магомед еще сказал, пророк Мага Магомед, самая священная война – это война с самим собой, со своими страхами. Кто понял, пишите, Магомед. И если у нас этой войны нет с собой регулярного роста, перемен, то и будет у вас «Война какая-нибудь постоянно и внешней. Кто понял, напишите «Магомед», «Внутренняя война с собой». Кто в записи будет слушать, тоже пишите. Вы так быстрее прорабатываетесь. Следующая пришла, а вторая еще была, еще одна консультация. Умная, удивительно образованная, красивая женщина. Возраста чуть меньше моего, 50 там, с чем-то лет. Дети выросли, она специалист своей отрасли, на работе уже выработала себя. Ей уже там неинтересно, потому что роста нет, движения дальше нет. И вот она думает, что надо еще ей поучиться для того, чтобы создать свое и упаковать свое, свои знания и свой опыт. Она думает о том, что. Нужно еще поучиться, чтобы потом людей обучать. Фу. А вы знаете, что вам нужно всего на большее, на 10% знать о других людей? И вы имеете право обучать и продавать. Кто это понял? Пишите 10%. Знаете почему? Потому что то, что вы знаете на 10% больше другого человека, этому другому человеку нужно потратить годы, Нервы кучу потратить, чтобы знать то, чего знаете вы. Ну, в от того, какой у вас есть опыт. Кто понял про 10%, пишите в чате. 10%. Спасибо большое. Так вот, многие умные гипнотерапевты, врачи, психологи, с которыми я работала и тоже работала и работаю, они все время учатся, обвешиваются дипломами и боятся продавать свои услуги. Им все знания не хватает. Знаете почему? Хотите, скажу? Патологический перфекционизм. Это называется страх, это называется внутренний самосаботаж. А что скажут? А вдруг, а вдруг там осудят? А, а вдруг мало? А вдруг клиент не получит результат? Ну, блин, ну, этому надо учиться. У меня с завтрашнего дня 23 -го, 24 -го, 25 -го будет трехдневный интенсив. Вся правда о звездном коуче, коучинге. Или как за пару месяцев создать систему, приносящую от 5000 долларов в месяц и выше. В шапке профиля есть ссылочка на трехдневный интенсив. То есть ну, я просто буду делиться своим опытом, как эту систему создать. Кто я, что я, кому я, знания и так далее. Это ну, надо учиться. Я училась и училась, и училась, и учусь. И сейчас я прохожу два, двух, двух специалистов, еще плюс прохожу наставничество. То есть многие говорят, тут я прохожу там несколько тренингов. И я прохожу два курса сейчас, еще плюс наставник у меня есть. А по-другому сегодня нельзя. Надо идти к тем, кто уже достиг большего, чтобы вас провели, и вы пришли к результату раз в 10-20 быстрее. Иначе будете сами платить жизнями, здоровьем, нервами. Но лучше, чем заплатить, как думаете, правильно, деньгами. Так вот, трехдневный интенсив для коучей психологов, специалистов в разных направлений, там и у преподавателей. Пожалуйста, с завтрашнего дня, три дня интенсива. Заходите, получайте подарки и попадайте, пожалуйста, сразу завтра на интенсив первый день интенсива так вот она говорит мне кажется что я еще мало знаю 30 лет опыта а мы говорим про 10 процентов понимаете то есть если вы знаете на 10 процентов больше когда ты сказал об этом парабеллум кто знает парабеллума поставьте пожалуйста девяточку в чат кто не знает поставьте нолик рекомендую погуглить это великий человек его уже нет живых он в прошлом году ушел из жизни это великий человек, он пришел принес, принес первый в постсоветское пространство интернет-бизнес, онлайн-образование. Спасибо большое, Любовь. И я, мне посчастливилось, что я всегда училась у лучших, у самых лучших, у самых дорогих учителей, и в том числе я училась у него. Так вот, он рассказывал такую историю. Я, говорит, сижу на какой-то там обучающей программе где-то, и рядом со мной женщина сидит. Мы с ней познакомились, она тоже пишет конспекток, старательно там, исписывает тетрадку. И на следующий год я приезжаю э, на подобный какой-то тренинг, она, она говорит, на сцене выступает, а я все пишу тетрадки, конспекты пишу. Вот он так рассказывал свой опыт, и я вам сейчас рассказываю, как это мне открылось. Поэтому перфекционизм, это патологический перфекционизм, это страх делать. Если вы знаете, на 10% вы уже имеете право другому, другого обучать и продавать. Потому что другой будет годами идти к этому. Кто это понял, кто въехал, пишите десяточку в чат. Но люди же жлобы. Они жлоб... бедные, потому что они жлобятся. Поставить комментарий, поблагодарить, написать отзыв, заплатить за деньги – Бедные и жлобы – это те, которые жадные платить комментариям, благодарностью, деньгами. Деньги в последнюю очередь, Но и деньги тоже. Если хотите, чтобы вам платили, платите сами. Закон бумеранга, закон причинно-следственных связей, закон кармы. Понимаете, да? То есть, вот это вторая, которая сегодня приходила женщина на консультацию – у нее, бедный произошел такой взрыв сознания, 30 лет опыта, и она думает, что ей рано идти в самостоятельное плавание. Спасибо за ваши сердечки, что ей рано идти в самостоятельное плавание, организовывать свой бизнес и продавать людям свою услугу. Она еще думает, поучиться где-то еще, чтобы потом, может быть, когда-то, она пойдет и будет чего-то там продавать. Но опять же, пройти множество тренингов, пройти кучу всяких курсов, потратить кучу времени, все разрозненно, или пойти в одну программу, где у тебя с точки А в точку Б приведет наставник. В данном случае говорю про себя. Завтра первый день интенсива. Кто еще не зашел, значит, в шапке профиля, пожалуйста, ставьте, зарегистрируйтесь. Следующий случай. Еще один случай. Молодая, красивая, 44 года. На работе пашет как лошадь. На ней, на ней ездят. Потому что она привыкла быть безотказной. Потому что ее так приучили родители. И это хорошо, спасибо родителям. Дети уже выросли. Уже один сын женился. Другой уже вот-вот там в институте учится. Или там поступать будет. И она сидит и рассказывает какая у нее классная семья при всем при том что муж у нее сейчас не работает потому что война то есть жертва я с низкой самооценкой тоже здесь на лицо вот ну конечно у нас сейчас уже в курсе сильно продвинулась спасибо большое я Леночка тебя вспоминаю, если меня будешь слушать. Ну вот общаемся, и человек боится. И я ее понимаю, потому что я сама, когда первый раз только начинала обучаться, ходила на консультацию, у меня язык был там где-то затянут, и, и, и трясло меня, это нормально. Так вот, страх ⁇ это то, на что нужно идти. Благодаря личной работе вы быстрее растете, вы быстрее продвигаете свои вот эти... Тараканы, которые в голове. Рабское ваше мышление. И не ждите, пока закончится война. Война закончится тогда, когда посчитают нужным. Там, кто договорится, кому добывать нефть в Украине, газ, сланец, уголь. выдобычу нефти и газа в Украине перестали делать с момента Брежнева. Вот почему так этот э, чему это Путлер так рвется разбомбить Украину. Вот почему там договариваются и никак не могут договориться, сколько наших людей еще надо убить. Я с вами говорю, не я придумала, это открытые источники в интернете, я думаю, вы это знаете. А вы сидите и ждете, пока закончится война? А может, пора включить критический мозг и начинать думать над тому, а кто, кто вы такой в этой жизни, что вы делаете, как своих детей будете воспитывать? Чему будете воспитывать? Будете такому же передавать такое же рабское мышление, как сами получили? Будете сидеть и ждать, пока вас кто-то вам предоставит квартиру, жилье, или кто-то вам язык английский, или там какой-то вам надо язык, чтобы вы выучили? Будете сидеть и ждать, чтобы не научиться коммуницировать с новыми людьми, говорить с новыми людьми? Сидите и ждите. И ждите, пока придет, закончится война, и вам на тарелочке все преподнесут, вернут вам живье, вернут, восстановят мне мой дом, двери, окна, все, что поломали, пограбили орки. Да, я вот прям так сижу и жду, что придет война, и прям мне вот прям посыпется все. Да и у вас у каждого что-то есть. У кого-то разрушены дома, у кого-то там брошенные, у кого-то там еще у каждого свое горе. Сидите и плачьте. Над утратой, потерей. Открываешь Facebook, а там вот лента, где погибли, сердце кровью обливается. У меня просто трясет всю, я, я не могу на это смотреть. Но я беру себя в руки, я иду дальше, потому что я знаю, что я никому не нужна. Если я буду больная, хилая, а вы кому нужны? Сидеть, перепощивать, перелистывать картинки, лютики? Вышиванки и флажки? Или, может быть, вжобывать? Простите за мой французский. Или вам нужно только украинскую мову подавать? А не пора ли задуматься о том, что вам нужно знать и другие языки? Может быть, не просто так вас загнали, загнала судьба в разные страны, чтобы вы изучали другие языки. Своего не чуралися, мову знали, традиции знали, а ловчили мову и были культурными людьми, чтобы над нами не смеялись что mm -hmm. мы жертвы такие вот, зажатые. Сколько людей приехало в другие страны, вихов, разумнее, у них масса курсов, масса дипломов. Идуть, мыть полы вашу дивизию, мать. Або сидят, або сидят, ну, занимаются только вот этими лайками, спамами, ну копейки ж вы получаете. Детки в маленькие. Да не, не могу я поверить, что ты только умеешь лайки -пи писать. Не могу я поверить, что ты недалека, Не, не могу, потому что очень много наших наших людей. Вчера, я открываю, случайно, випадково. Людина навчає на пианино играть через онлайн. Мастер-класс, правда, не зарегистрировалось, потому что не было якось. то Думаю, не встигну пройти, бо дуже багато, дуже плотний графік, не встигаю. А я мріяла і мрію навчитися грати на піаніно в цьому житті, я думаю, ще й навчусь, може у мене така буде можливість, дай Бог. Спасибо. Дякую вам за ваши сердечки. А скільки людей, яких я знаю, приїхали сюди, я спілкувалася з ними. В неї там дві освіти, вона там чуть ли не доктор наук. Оце треба піти учиться в английскую какую-то институт для того, чтобы тут работу найти. Вашу дивизию. Работа от слова «раб». Это рабское мышление. Взяла, подумала, что ты умеешь делать, прокачала себя в какой-то узком направлении. Например, тебе нравится делать... Те же вот сейчас даю, само, вот тоже сейчас даю самогипноз да, людям. Люди же любят медитировать. Освой ты этот самогипноз. Пройди ты курс у человека, который в этом же разбирается. И только эту одну тему веди, только самогипноз, который лечит, э, и от болезни. Вот сегодня дала э, в сторисе, выложила, Викуся, спасибо ей большое, говорить, я скептик по поводу этих всех трансов, гипнозов. Я показала структуру, как работает сознание бессознательное. Я сертифицирована по арестовскому гипнозу, и поэтому могу давать людям... Я с образованием имею медико-биологическое и сертификация по рестному гипнозу. Разложила по полочкам, вот даю в курсе «Возвратить себя заново», как использовать самогипноз, чтобы находить проблемы психосоматические. Мало того, что люди в состояние возвращают, начинают спать, так она убрала у себя астму. Как вам такое? Как вам такой результат? Чего молчите, никаких сердечек, плюсиков и галочек нет. Помните, что жадные люди всегда бедные. Жадные на благодарность, жадные на похвалу, жадные на заплатить. Понимаете? Так вот, спасибо большое за ваши сердечки, за ваши значочки. Возьми, освои какую-то одну технику, что тебе нравится. Дыхательные практики тебе нравятся свой это правильно, упакуй это правильно. Ты преподаватель украинского языка? Да сейчас это будет просто мода на это, да уже сейчас тренд. Ты выкладач английской мовой, чи, чи математика, чи ще чогось. Возьми, освой это, упакуй это и продавай узкой целевой аудиторию, и зарабатывай тысячи долларов в месяц. Не вода пришла на работу, мыть полы, понимаешь? Или там посуду мыть. Или сиди страдаешь, что ей надо домой вернуться. Боже до дома она хочет. Вот тут, бачит-то, Ивашку. Даже жизнь нас подтолкнула, чтобы мы с вами думали головой и росли, развивались. Таким образом, подвожу итог. Мамы молодые, у которых дети. Сейчас геноцид украинского народа. Потальный. Территория им нужна, понимаете или нет? Газ, сланец, нефть. Кто это понимает? Восьмерочки в чат. И вы сидите, ждете, пока закончится война, победу. Геноцид. А вы детей как воспитываете? Такими же жертвами? Опять будете готовить пушечное мясо? Потому что вы жертва. Если вы всовываете детям свои знания, заставляете что-то делать, чего они не хотят, то у них может быть какая-то болезнь, шизофрения, наркотики, еще что-то, потому что вы не умеете воспитывать, потому что вы своим примером подаете, что вы жертва. Так вы чего ждете, чтобы закончилась война, чтобы была победа? И дальше что? А то Задумайтесь, пожалуйста, бабушки, мамы, мамы молодые. Бабушки, вы воспитали жертв, живете у своих детей или дети у вас, воспитываете их детей, и вы считаете, что это ваша задача, это карма, да? Угу. Это передача жертвенной программы, потому что дочка вами воспитанная грамотно, должна зарабатывать достойные деньги или мужа найти который будет зарабатывать достойные деньги и будут жить отдельно на съемной квартире или купит свою, свою квартиру вот сейчас я раз в неделю договорилась приходить помыть дом у девочки которая вышла замуж живет уже лет 10 тут в Англии но у меня свои интересы, почему я туда раз в неделю прихожу помыть дом. Не буду сейчас говорить, потому что... Ну, не буду сейчас говорить. Но мне просто интересны люди, интересный опыт. Так вот, она рассказала, что она сюда приехала, и было очень тяжело. Очень. И язык не знала, и... Но она выучила язык, она специалист, она работает в онлайне. Она бухгалтер. Она работает в какой-то компании, в онлайне, Муж айтишник, у них красивый дом, в центре Эпсон, Эпсон. у них умный, красивый мальчик, правда балованный, красивый и очень умный. Хочет она, чтобы я давала ему украинский язык, она хочет идти навчить украинскую мову, он ну, тут все ему линьки. Но я, к приводила той женщины, которая много работала. Я работала, общалась с теми, которые здесь дав давно живут и освоились. И я слышала, как они рассказывают, как, какие они проходили трудности. То есть это все реально, ребят. Если вы возьмете себя в руки и начнете собой заниматься, вы станете людьми, которые будут действительно гордостью. Украина будет гордиться. Поэтому бабушки, которые воспитывают внуков, вы сами жертвы и рождаете своих жертв. И продаете свою жертвенную ДНК-программу. Услышьте меня. Почему я сказала, что мы нами будут гордиться? В 1994-1995 году я была в ООН, бывшая Югославия, Сараева. И тогда я впервые узнала, что Украину мало кто знает. И мы тогда, представители Украины, там, в Украине, показывали, кто мы. И мне было стыдно, когда наши вели себя, ну, по-злобски. Угу. На меня обижались и злились с девчонкой, когда меня приглашали в какие-то серьезные там, представительства, потому что ну, я выглядела прилично, и у меня вещи были с собой достойной женщины. Тогда я не очень понимала, но осознавала, сейчас осознаю. То есть мы тогда, и сейчас, и, и сейчас, мы, нас узнает весь мир. Поэтому через каждого украинца, который приехал в другую страну, понимает, кто такая Украина. Как вы ведете себя по отношению к другим людям. Насколько вы боитесь, насколько вы тактично воспитаны. Как вы одеваетесь. Если вы как жлобье ходите в задранных, оборванных каких-то курточках, бедные жертвы. В штанах, с некрашенными волосами, некрашенными губами, то вы жертвы. Поймите, мы задаем культуру сейчас во всем мире. И поэтому, если ты жертва, то ты будешь светить своей жертвой. Если ты боишься сказать, если ты идешь с тремя образованиями э, в, в третий в вуз, чтобы найти здесь работу... Ну, тоже как вариант. Здесь врачи, педагоги получают хорошие деньги, но надо знать хорошо язык. Просто сядь, выучи язык, сдай его и, и иди себе получай приличные деньги, пенсию потом будешь получать. Но если ты сегодня какой-то специалист, и что-то умеешь делать, взяла себя в руки, зубы сцепила, или он, мужчина, сцепили зубы, взяли... И оформили какой-то свой вид деятельности в онлайне и работаете. А не мыть полы или ходить в какой-то куртке задрыпанной, не некрашенной головой, и, и показывать, что ты из Украины, бедная и несчастная. Я это сейчас вижу, вижу изнутри. Спасибо большое, Викусь. Я это вижу изнутри, как вот тут как происходит. У нас... Вот сейчас скажу на английский язык. Э, и я вижу, что буквально пару человек, вот я там и, и еще там пару человек приходят, одеваются прилично, э, подкрашенные, в, в сильно одетые, но остальная масса это просто страх, страх божий. Вы чего, ребят, вы жертвы, вы показываете, что вы жертвы. Улыбка, глаза, губы, волосы должны быть ухожены, если вы женщина. Если вы сейчас находитесь на том этапе жизни, когда понимаете, что вот стоите на рубеже, и что мир вообще действительно меняется, и вы ждете, что война закончится, нет, не закончится. Никогда не закончится война. До тех пор, пока вы не будете воевать с собой. Как только вы начнете воевать с собой со своими страхами, вот тогда закончится война у вас, и закончится война быстрее в Украине. Повторяю, Украина одна из самых богатых по выдобычи нефти, газа, сланца, угля. Это не я придумала, это данные зарубежных экспертов. Так вы еще будете ждать, пока закончится война? Или будете перепосты делать 6 видов управления людьми, которые я давала? Больше всего перепостов, тысячи перепостов на Фейсбуке, тема шесть видов управления людьми. Личная страница, когда я выложила, чей Крым, там какой-то российский чиновник рассказал, почему Крым украинский дал такой четкий расклад. Там начался, начался такой прям срач на личной странице в Фейсбук. Меня там... Заблокировали, ну то есть меча стали показывать, я там сейчас мало появляюсь, реже на личной странице. А на странице, бизнес-страничке, тоже выложила. И говорю, не для того я это выкладываю, чтобы вы спорили между собой, чей Крым. Давайте будем спорить, кто Грузию развалил, кто Навального закрыл, кто Саакашвили убивает. Ну тоже с тема, да? Выводы делаете, что происходит, и думаете, а что я могу сделать для себя. Как я могу улучшить свою жизнь, больше зарабатывать, жить с достойным человеком, которого я достойна. И смотрите, мы зеркалим, наш, наши с вами мужчины, так, которые у нас есть, у кого есть, это отражение вас, какая вы женщина. Так лучше быть одним, одной, чем вместе с, с кем попало. Выбирать, выбирать, выбирать, пока не выберешь своего мужчину. Нет, она залипает на какому-то чмо, который говорит, я подожду, пока он начнет зарабатывать. Я ему верю, я ему доверяю. Там писала одна девушка такая красивая, умная, молодая девушка. Я видела ее. Я ему это доверяю, вы нас не почнет зарабатывать. А чего вы? Украина – это мы. Так. Кожен, кожен. Я. Почтите себе. Правильно, Люба. Я. Почтите себе. Потому что имя Украина будет зв звучать, если каждый из нас, который попал за границу, или вы дома, вы звездите, вы как звезда светитесь. И вот тогда можете повесить вот сюда свой флаг, одеть вышиванку. А если вы жертва, вам такие колядки, щедривки и вышиванки, и сгаду, вот, и что там в истории было, бляха, да вы жертва. И поэтому меня бесит, когда... Вот все, чего вы ворожую мовою? А ничего, что на фронте половина гида российском мовных, Ничего, га? И российскую, и украинскую, и английскую, и французскую, и немецкую. Пора быть разумными, продвинутыми людьми. Тому курс возади себя заново» для вас как находка сейчас. Кто еще не зашел, вот эти 35 долларов, которые я сейчас дала... В этой программе материала, наверное, кто, из, кто здесь в курсе, наверное, сами напишите, да сколько там материала, сколько там вы получаете материала. Но за счет динамики в группе идет очень сильная работа. Кто сейчас в группе, напишите, как по-вашему, насколько ценности вот там материала в, в, в курсе воззади себя заново. Вот по-честному. И три модуля, потому что следующий модуль будет отношения, и третий модуль будет деньги. Все три модуля, огромные мои программы, которые я вела за эти 11 лет, я сейчас их переупаковываю и даю вам. Но базовые это «хочу», желание, «цели», «самооценка», вот «разбор своих полетов», всяких там болезненных. Это в базовом, вот это за 35 долларов. Дальше вы сможете переходить в следующие модули, доплачивая небольшие деньги. Я еще не знаю, сколько, я подумаю. А все три модуля, кто захочет сразу прийти, это будет стоить 350 долларов. Поэтому есть выгода пойти 35 долларов? То кто хочет что-то менять, а не быть жертвой, и ждать пока победа наступит. Перемога в Украине, вот это наступит, вот это я жду, пока наступит перемога. А что после перемоги? Что ты будешь делать? Какие твои планы? Что твои в мозгах? Что-то есть? 100% дает результат курс. Дякую вам. Дякую дуже. Вот что после победы вы будете делать? В вашей голові что-то есть, что вы будете делать после победы? Что до войны, люди не знали, что у них завтра, что они мозги свои не раскручивали, не ставили мету, цель, они не видят себя дальше. Вот жили сегодня, вот с утра до вечера, на, на, купить себе еду, заплатить за квартиру, там, косметика, там, ну, что-то там, дети там у кого есть, и все. Мало кто думал про... Финансовую подушку безопасности, про то, как себя обеспечить на старости, и так далее, мало кто думал. А зараз война. И что вы будете работать после войны? Те, кто чекает, пока заканчивается, что будет перемога. И дальше. Я на курсе трансформация сильно рекомендую. Благодарю, Надя. Спасибо вам огромное! Спасибо вам большое, Глиночка. Поэтому, те, кто просто ждет перемоги, сидять у плачі, у, у горі, перепощивать какую-то информацию, вы этим не поможете Украине. Украина это мы, правда. Але каждый окремо спочніть себя. Чем больше нас таких будет, які будем бачити, що буде далі, що буде вперед после після війни, вы своє життя бачите. Тим больше ваш мозг будет построен ваші вашей нейронной сети и будет загружен тем, что, мы, что, мы, что вам нужно. Потому что в Украине сейчас дуже будет меняться влада. Там полностью должна быть перезагрузка. С нынешней владой, если у нас залишиться, мы не будем украинской розвитку. Нас загне, как Россия в 2017 году была возможность им продвинуться. Россия не пошла по пути развития. Поэтому они снова упали в болото, пришли Сталин и пошли они вот на уничтожение своей страны, на загармецкие войны в других странах. В будет на съедение. Или она станет пищей, ее продолжать ее есть, кому не лень, если не Путин, так как кто-то еще. Или она станет действительно той страной, которая сможет построить так себя, чтобы эти ресурсы использовать во благо. Так же и вы. Так что не знаете, что будет в Украине. Мы не знаем. Я хочу, чтобы там была перезагрузка власти, чтобы пришли люди, которые построят стратегию на 10 лет, на 20, на 50 вперед. У нас нет стратегии. Мы еще не як не мримо, Еще не умерла Украина. Она умерла и умерла. Умерла все жертвы, умерла веночки, умерла все и веночки, все. Поймите, мы инфантильная страна. И мы инфантильные люди, и это надо признать. Кто это понимает? Поставьте, пожалуйста, три пятерочки в чат. И если мы инфантильные, это значит дети. Мыслим как дети, недоразвитые. Поэтому нужно учиться мыслить наперед. Делать сегодня. Пидематы нашу Украину, все потребности знания, и новидии, правда. И допомогаты людям, да, три пятерочки, спасибо большое. И очень потребны новые люди, которые будут помогать иным. Осюдцему моя тема, что до войны я почала два года, два, может, три года я допустила тренинг из звездной коучинг до результата. То есть я беру специалистов, помогающих профессий, выкачиваю из них вот эту срань, простите, л -л -л -л -л, нельзя так говорить, ну это в сердца своим языком открытым, выкачиваю вот эту вот всю страхи, боли. Учу продавать конкретно, упаковывать свои продукты, продавать дорого тем, кто готов дальше нести знания и дальше придавать. Потому что если продаете дешево, вы, вы, творите, вы творите карму нищебродства. Поэтому я продаю сейчас эту программу свою. Относительно, но ну это недорого, но все равно если брать по сравнению с курсом, который вы купили, конечно дороже. Зато вы получаете систему, которая будет точно вам приносить 5 и выше тысяч долларов в месяц. Но этому надо долго учиться. Я много прошла. И теперь я могу передать этот опыт. То есть вы берете какую-то одну технику, тему, берете одну единственную тему. Например, те же медитации. Вот Виктория, психолог, тоже я знаю, она умничка. Я люблю этого человека, прекрасную эту королеву. Она и моя ученица, она и мой мастер. Вот она психолог. Но она до сих пор не работает в теме психологии. Потому что жим-жим в одном месте. А возьми ты, выучи какую-то одну тему узкую. Вот не надо все, как я. Ну-то я уже старая типа, черепаха-тортила, я тут уже много чего знаю за жизнь. И, и день и ночь работаю 11 лет только в этой теме, поэтому фокус был на, на этом. Поэтому сейчас я уже такая разумная умная. Возьми ты какую-то одну тему узко, выстор на конкретных людей и только одним этим инструментом людей лечи, От страха, от боли, от зажимов в теле. Ну, например, вот тема, допустим, отношений. Для женщины важно быть не только умной, уверенной, а чтобы еще и тело было невербально считывалось, чтобы она шея у нее была двигалась, чтобы ручки у нее были красивые, чтобы э, ее красивые пальчики хорошо и, и правильно, ну транслировали тебя, как женщину. Возьми эту телеску и веди только одну телеску, ну, телесную терапию. Или там, там какое-то другое направление. Возьми только вот эти транс-медитации, которые я даю. Вот этот самогипноз выучи. Только пройди эту тему, тему со мной, вот от начала до конца. Я тебе разжую, все вот так вот разложу. И иди только с этой темой. Вот девчонки, которые в курсе, вы уже сами видите, что и отдыхаете, и перезагружаетесь, и болезни избавляетесь, тоже той, той же астмы, о которой я уже говорила. Да? Потому что человек уяснил, как это работает. Вот возьми, освои только одну этот инструмент, пройди со мной работу эту. И только одной этой инструментом этим ты можешь отдыхать быстро, научить людей пользоваться своим трансом, находить внутренние проблемы, внутренние конфликты, с частями личности говорить это же не сложно три месяца и все а даже если ты не психолог это же не сложно но упакуй, упакуй свои знания продавай конкретно человеку определенной части людей результат не духовное развитие не сидерический дизайн не там еще чего-то там кучу сегодня Просто берете, спасибо большое, Любаш, просто берете один инструмент, который у вас есть, и даете его людям определенной аудитории. ищите. я этому тоже научу. Все. И не распыляетесь вот вам фокус. Вот э, сейчас очень красивая удивительная женщина в группе работает. Она ветеринар. Опыта там тоже лет 20, наверное, или 25. Уже, говорит, устала, не могу. Вот как перейти на работу, которую вот я сейчас там не могу никак, уже устала там работать. Да возьми ты курсы для ветеринаров, упакуй свои знания и продавай тем, кому нужны эти твои знания. Или с MLM специалисты Нравится тебе клеточное питание, нравится тебе нутрициология, тащишься ты от этих продуктов, у тебя хорошие результаты. Найди свою целевую аудиторию, упакуй свой продукт, выстрои вороночку, по которой будут приходить тебе люди, а не бегай по старинке, как МЛМщики, сетевики бегают и людей приглашают. Спасибо за ваши сердечки, мои друзья. Все, и не надо тут ничего бояться. Пошла в программу, месяц-два поработала, создала систему и продаешь. Продавать тоже учу, открытыми, продвигающими вопросами, не впаривая. Кстати, кому хочется научиться продавать не продавая, не впаривая, и чтобы вам было не страшно, в шапке профиля тоже есть ссылочка. Продажи по любви. Мастер-класс всего за 10 долларов. Тот, кто хочет, тот ищет. Тот делает. Итак, подвожу итог. Украину будут долго еще мучить и уничтожать людей. Нужна территория. Кто это понял, единичку чат. Я к критическому мышлению вашему призываю. В Украине очень много сланца, газа и нефти. Больше, чем на Ближнем Востоке. Это данные западных экспертов. Кто это понимает? Двоечку учат. Призываю к критическому мышлению. В Украине много власти, которая была и которая сейчас, которая разворовывает страну и продолжают ее, к сожалению, деребанить. То же самое в России, то же самое в других странах, но в этих странах больше всего. Следовательно, просто ждать, пока закончится война. Вы не имеете права, ваша задача – стать теми людьми, которые будут помогать Украине. Поднимемся мы или нет, будет зависеть только от нас самих. Спасибо большое за вашу реакцию. А зайдите, пожалуйста, Ириночка Фишер. У меня сторис почему-то не загрузились. Я на фейсбук-странице загрузила сторисы, там источники от специалистов, которые... Да это можно погуглить, найдите. Я это давно знала, А сейчас вот буквально сегодня меня поздравила с днем рождения одна из моих подписчиц, и я зашла на ее страничку. Я иногда захожу на странички людей. Мне важно, кто на меня подписывается, кто меня слушает. Для меня это очень ценно, потому что моя задача найти единомышленников, специалистов, помогающих профессии, чтобы вместе мы были крутой силой и делали людей лучше, сильнее. И Украину, и не только Украину. И я посмотрела на ее страничке, я думаю, боже, я это давно знала. Ну, вот, вот прям доходила я где-то в гугле еще до войны и во время войны. А тут вот прям взяла и, и сделала из этого сторис окинула. Но почему-то в Инстаграме этот сторис не зашел. Не знаю, почему. Бывают какие-то глюки. Обычно сторис, если пишешь в Инстаграме, то оно как вот кликает делается в Инстаграме. А тут почему-то не сделалось. Вот. Так что... О чем это говорит? Войны были есть и будут. Украину, как уникальное государство по своим ресурсам, природным, так и человеческим, сейчас испытывают на прочность. И от того, какие мы будем с вами, будет зависеть наша Украина. Победим мы, значит, будет Украина. Не победим, значит, останемся в других странах и будем продвигать себя представители Украины. Вот как я думаю. Но я думаю, что мы победим. Потому что так много информации о том, что и уже западные. Партнеры и американцы уже поставили условия, что если вы там у себя не предпочтите, не уберете этих кротов, этих предателей, этих коррупционеров, то мы перестанем... Нам же почему и дают меньше оружия? Вы думаете, просто так и дают там мало оружия? Нам бы давно дали больше оружия, если бы не было вот этого. Но я думаю, что вы меня понимаете, эти данные открыты, их полно в интернете. Просто я говорю вам, учу вас критическим мыслить и заниматься собой. Поэтому возможности есть всегда, Война — это тоже возможности. Да, и мы будем, конечно же, процветать. Как же хочется победы и нашего процветания с такими людьми. Совершенно верно. Мы это будем делать. Мы это будем обязательно делать, потому что мы ставим цели, мы достигаем то, что мы хотим, мы являемся гордостью нашей страны. И по тому, какие мы здесь находимся, в разных странах, кто где находится, нам, по нам тоже считывают, какие мы люди. И мне нравится Англия тем, что нас уважают, ценят и любят. Поддерживают невероятно как. Даже иногда стесняются сказать, что знают про нашу коррупцию. Мне стесняются сказать. А я-то знаю. Ладно, ребят. Итак. Кто из вас коучи, психологи, специалисты, помогающие профессии, хотите продавать себя больше, дороже, ссылочка в шапке профиля, пожалуйста, завтра начинается от трехдневный интенсив, дам очень много, выдам фишек, невероятное количество. Кто из вас не специалисты, помогающие в профессии, в любом случае, даже их специалисты, курс «Возвради себя заново» – это базовый курс, от чего надо все в том числе и учитесь продавать, потому что вы сами учитесь заходить в будущее. И с помощью продающих, продвигающих вопросов людей, людей заводите в их будущее. После того, как люди с вами побывают на консультации, даже если не купят ваш продукт, они будут помнить вас с благодарностью, потому что люди не умеют мыслить наперед. Они не умеют мыслить, не умеют хотеть, не умеют мечтать. Поэтому курс «Возвали себя заново», там этому я учу. Кто хочет на консультацию, тоже в шапке профиля есть бесплатная консультация. Сказала также, до 10, 10 долларов есть, есть мастер-класс, как продавать, не продавая, кому это надо. Ну, и я вам благодарна за то, что были со мной на связи. Я вас люблю. Невероятно поддерживайте меня, когда пишете о своих сердечках, когда пишете. У меня появляется огромное количество энергии, что мне хочется давать, давать, давать. Я помню свои тренинги, я проводила их по 4-5 часов, перерывчиками на 10 минут там пойти, извините, в туалет, попить, попить водички, чайку налить. Вот люди сидели, и, и мы с ними работали, и трансы, и разборы, и, и так далее. Сейчас задача моя – большему количеству людей встроить внутреннюю силу, уверенность в себе, чтобы вы стали теми людьми, которые могут достигать большего, возвратить эту силу внутреннюю. И если вы украинцы, потому что сейчас ко мне приходят и не украинцы, и люди из разных стран, но я сейчас говорю для украинцев, то наша с вами задача – поднять Украину, поднять ее, только с помощью своего мышления учиться критической мысли, достигать своих целей, становиться богаче, серьезнее, помогать другим и таким образом поднимать нашу с вами страну и себя лично. Всех вам благ. Обнимаю, люблю. И сейчас это видео загружу на Facebook потому что не все приходят, я вижу, в Инстаграм. Всех благ. Пока-пока. До встречи завтра на первом дне интенсива «Вся правда о звездном коучинге». Люблю вас.